Очередная задача из предстоящего чемпионата мира – это окна в Windows. Напомню условия. Сетку необходимо раскрасить в черный и белый цвет, так, чтобы в каждом квадратике, отмеченном 2 на 2 было ровно две соседние черные клетки две соседние белые. Все черные клетки должны быть связаны и не должно образовываться внутренних островов из белых клеток. Ну, то есть это получается черный коралл. И нет ни черных клеток 2х2, 2, черных квадратиков 2х2, 2, ни белых квадратиков 2х2. 2. А первое действие – это надо отметить пустыми те клетки, для которых диагональные уже заполнены. Квадратики 2 на 2 поскольку заполнены две соседние клетки, то если это черная, то это точно белая. И наоборот. Отмечаем. Следующее действие – это проверка связности. У нас образовались некие области, диагональные, отделенные. Скажем, вот эту черную группу необходимо вывести. Так что вот это точно черное, и вот это точно черное. Здесь две уже есть. Минус, минус. Это три. Клетки четыре. То есть 2 на 2 быть не может. Это тоже минус. Значит, этот ряд заполнен. Касание диагональное не, запуск... не допускаются. У нас коралл наполнен. Значит, это минус. Это полное. Здесь три клетки пустые. Четвертая должно быть полная. Минус. Продолжаем выводить данную группу сюда. Сюда. Касание. Минус. Здесь уже две заполнены. Значит это минус. Касание углом. Удаляем оставшиеся. Касание углом есть, значит мы должны его соединить. Удаляем. Этот минус. Три есть заполненные. Рекомендую соединять коралл, иначе связность не просто визуально отслеживать. Касание углом белого, значит третий минус. Окружаем. Касание углом 3 подряд. Выводим черную. Касание углом через белую, значит это минус. 3 подряд. Минус. Эту клетку необходимо вывести отсюда. Только так она может выйти. Окружаем. Соединяем. Касание углом минус, значит... Это сюда, это сюда. Тут минус. Тут две пустых есть. Значит, это полное. Три, три. Выводим. Две уже заполнены. Этот минус. Тут три пустые есть. Четвертый минус. Заполняем полностью. Хочу напомнить еще один принцип, верный из схожей загадки инь-янь. Например, если в такая ситуация, вот эта клеточка тоже черная. И у нас с одной стороны две одноцветные клетки, а через одну две разноцветные клетки, то вот эта клеточка не может быть черной. Если она черная, тогда у нас образуется с одной стороны 2 на 2 а с другой стороны касание углу. Чтобы убить касание углу, мы должны эту тоже черное поставить, но тогда то самое 2 на 2 Поэтому если у нас встречается такая ситуация, 2 одноцветные, две разноцветные, то вот эта клетка обязательно того цвета, которого меньше. Но пока здесь такой ситуации не встретилась, поэтому мы из других соображений. Во-первых, вот эта фигура, она связанная, но ограничена везде. Ее надо вывести и выводить можно только вот с этой стороны. Ограничиваем. Ну и дальше она пойдет здесь, не знаем как, но еще вот этот край тоже нам может помочь. А именно здесь есть три пустые. Четвертую мы должны закрасить. Касание углом образовалось. Избавили. Три. Четвертую убираем. Выходит опять касание углом. Раз есть черная значит по диагонали напоминаю белое. А здесь у нас... Ограничения для этой черной. Значит, единственный выход вот из этой всей ситуации только через верх. Касание углом соединяем вот здесь. Это выход единственный. Здесь напомню граница. Значит, этот диагональный минус. Правая часть может соединиться только так. Минус касание углом. И здесь 3. Одноцветная, значит четвертая. Задача решена.